принесла нашей команде единственный золотую медаль. И впервые в истории группы женство на белоскопах нашей страны завоевала серебряную медаль в египетальной волке преследования за третьим медалем. Наталья Калифовна несколькратно становилась чемпионкой России. В прошлом году она стала Европы и принимала участие в болезни в генерафе Сегодня приняла Наталья Калифовна Валерьевна. Ее тренер в уголь. Я не И все эти годы руководство «Локомотива» помогало нам в самые тяжелые минуты. И я хочу поблагодарить как прошлое руководство, так и нынешнее руководство «Железной дороги» за ту помощь в самые тяжелые минуты нашу северо-кавказскую дорогу. Всем спасибо вам. Скажи себе хоть сколько лет ты тренируешься. Ну, 12 лет назад я пришла в велоспорт, пришла после других видов спорта. Ну, пришла сперва покататься, и получилось надолго, но не жалею об этом. Хотя тяжело приходится иногда, бывает все в жизни, но не жалею. Сколько часов в день ты тренируешься? Какой-то распорядок дня, допустим. Расскажи, как день проходит, такой рядовой. Ну, утром основная тренировка у меня 8-9 часов, как рабочий день. Вот на заводе получается mm -hmm. вот так. И, ну, очень, конечно, это очень тяжелый труд изо дня в день, но я считаю, кто не работает, тот не добьется результатов, потому что приходится где-то преодолевать себя. Ну ты думала, что будешь чемпионкой России, мира и вообще призеркой из стольких первенц? Конечно, я надеялась, должна надеялась. быть какая-то цель на жизни. Скажи, а вот э, ты соблюдаешь какие-то диеты и вообще вот чисто так э, стараешься выследить чисто по-женски, что? Чисто по женски следить, да, но диеты, получается, тренер наоборот меня ругает, когда да. плохо ем, потому что тяжелые нагрузки, и чтобы не произошло истощение организма, приходится ну, нормально есть, но так, не так, чтобы чисто на диете там жестко сидеть, как гимнастки, такого у нас А какое-то образование у тебя еще есть, помимо, вот, так сказать, увлечение спортом? Ты кем-то собираешься стать вообще, или уже работаешь где-то? Ну, я закон... После школы я закончила училище Олимпийского резерва. Это идет специализированное образование, после него я могу стать тренером. И плюс в этом году я заканчиваю институт. Ну, вы какой специальности? По специальности тренер тоже. Вот. А в будущем посмотрим, может быть, еще поступлю. какой-нибудь Ну вот ближайшие какие-то планы, ты поедешь куда-нибудь? Ближайшие планы у меня чемпионат мира по шоссе. Меня попросили принять участие в команде. в команде. А вот поступали такие предложения, допустим, перейти в другую сборную, не сборную России, а выступать за какие-то другие клубы имеют, других стран? Это очень много спортсменов уже уходит все-таки, за рубеж выступают в другие команды. Тебе поступали такие уже наши? Да, мне предлагали испанский тренер, другие предлагали, но так как я выступаю за Россию, во-первых, я не имею права, а во-вторых, конечно, мы все патриоты еще души. Ну вот это дает тебе какое-то материальное такое хорошее награждение, или все-таки сейчас сама жизнь какая? Что-то вот на это Ну, по сравнению с тем, что спортсменам платят за границы, у нас мизер очень крохи. Настолько мизер платы, что это нереально. Люди удивляются. У нас все идет, конечно, на патриотизме, а том же, на фанатизме. Большинство. А у тебя семья есть? Да, у меня семья из трех человек, детей именно, трое детей, родителей и три человека детей. Детели, две четыре, две четыре. Да, тоже как получается, брат тоже, различные виды спорта, mm -hmm. плавание и бегал. А сейчас он учится в физико-математическом институте. И подрастает сестренка 11 лет, пока маленькая. Тяжело Или ты, получается, как кормилица семьи, с одной стороны? да? Ну, знаете, с одной стороны, я считаю, что многодетная семья — это очень интересно, потому что разный возраст, разные увлечения, абсолютно что-то новое, каждый день сюрпризы. А, конечно, с другой стороны, я считаю основной кормилицей семьи, потому что Мать у меня не работает, она с младшей сестренкой, а вот, получается, работаю я и отец, брат учится. Он получает стипендию, но эта стипендия очень маленькая, конечно, ему хватает только на себя, плюс у него подружка. Скажи, а вот в каких странах ты побывала, и вот наиболее такие яркие впечатления от тебя вообще? от? Яркие впечатления? впечатления у меня остались от Греции. Нас там очень хорошо принимали, мне понравились люди. Мне понравилось в Англии, понравилось в Испании, но в Испании именно, где вот горные люди, баски, угу. там типа как Грузия, очень хорошие люди. Угу. И вот сейчас в Австралии очень хорошее впечатление. Мне даже там больше всего понравилось, я бы сказала, что в других странах жить бы я не хотела, а там бы немножко, может, пожила. Скажи, а вот какой-нибудь такой курьезный случай можешь рассказать, или такой смешной, вот, так, жизни спортсмена вашей сборной, ну, бывают, как говорится, многие разные там поломки, все на велосипеде. И один раз я ехала во Львове, и у меня лопнула цепь. А внизу все было загружено велосипедами. И я сход с криками несусь вниз, и буквально за два метра меня ловит какой-то парень. Я могла все там разнести. Или еще был случай, у нас девушка зацепилась случайно ухом, за веревку. А веревка была привязана к судейской вышке. Вышка упала, судья выстрелил. много разных случаев, интересных было. Но вот вообще, как, какую вот роль играет вот, сборная да, этой жизни, друзья там появились, или вот чисто у тебя где-то дома остались, ну, в учебе, в институте где-то, товарищи. Но у меня много друзей. Я даже встречаю своих одноклассников, еще прошлых, они меня узнают. Я даже многих не помню, они меня узнают. А сборная, я считаю, сборная есть и друзья, а есть и соперники. Есть даже люди, которые пытаются тебе навредить. Они находятся рядом, и в то же время боишься то, что со стороны тебе могут трубу проколоть, все, рулят все. Опасно mm -hmm. очень. И нужно следить сюда до мелочей. Но я считаю, что... Всегда нужно к людям относиться с добром, и они тебе тем же ответят, несмотря ни на что. Так, ну что, мне так интересно вот и все в общем Может, еще что-ли? Ну вот с тренером. Давайте, может, с тренером поговорим. Действительно, как-то раньше, если Советский Союз, вся единая команда, вот.. Любое первенство, там чемпионат олимпиада, Возьми, всегда первую Больше всего медалью Советского Союза А вот сейчас как-то распалась по отдельным государствам Получается Россия где-то Ну в первую десятку входит Насколько я так вот подозреваю э, Ну не все Но вот, Что вот конкретно в велоспорте происходит Первые же позиции В то же самое Если бы это была команда СССР Или все-таки по-другому уже сейчас Ну все-таки немножко по-другому Потому что Наши бывшие вот эти сейчас дружественные страны, сателлиты, СНГ, конечно, они в таком же положении, в разоренном положении, и спорт в таком же положении находится. И, в общем-то, в этих странах работают наши тренера. И России еще чем тяжело, что лучшие умы, лучшие сейчас наши талантливые тренеры, они работают именно за границей. И в той же Италии, и в Венесуэле, и на Канаде ну практически в любой стране, в Китае, везде работают, в общем-то, и в общем-то у нас получается то, что мы сражаемся сами с собой. И невозможно объединить сейчас, потому что ну, настолько здесь нищета сейчас, что ну, люди не хотят возвращаться. Этим. Они уже привыкли там. Скажите, а вот кто-то помогает вам помимо спорткомитетов? Деньги вообще из федерации поступают или сейчас какая-то другая помощь? может получить? Я хочу сказать, Добрые, добрые слова в адрес наших федераций, городской и областной, потому что э, вот буквально 2-3 года назад областная федерация проводила до 20 соревнований в год. Сейчас вот этого жалко нет. Я думаю, может, наши руководители поймут, что необходимы просто для подрастающего поколения эти гонки. Городская федерация проводит гонки постоянно у нас. Там еще они, в общем-то, последние свои соки выжимают и стараются. Вот. А Спонсоров у нас, спонсор единственный спонсор, он нам подарил, даже не подарил, а дал в аренду, так сказать, автомобиль уже четыре года. Это Лебеденко Михаил Иосифович из автоцентра малого предприятия «Автоцентр ЗИЛ». Вот четыре года, в общем-то. Это благодаря, это, это благодаря ему, потому что это все автомобиль для, для велосипедного спорта, это и безопасность спортсменки, uh -huh. это и, конечно, расходы, которые, допустим, связаны у нас будут с переездами, это все машина делается, инвентарь, все перевозка, это большое подспорье. Вот. И, конечно же, основную нагрузку на себя взял в обеспечение это департамент по физической культуре. Борис Алексеевич Кабаргин, Игорь Иванович Ткачев, которые, в общем, несут основную роль, основную нагрузку. И особо еще хотелось бы отметить, это Александр Алексеевич Шевченко. Это, значит, у нас председатель дорожного клуба «Спортивного локомотива», который вот именно что в самые тяжелые времена, он понимал, шел навстречу нам. И вот буквально даже еще до чемпионата мира, еще мы не знали, будет Наташа, но спорт есть спорт. Но, в общем-то, управление дороги и вот, помогло, и далее, в общем-то, квартиру Наташи. Могу. То есть она поехала уже как... -то. А вот еще такой вопрос. Чисто, Наташа, это молодой человек, и все-таки у нее направленность чисто так спортивная, вот опекать приходится часто, допустим, ходить рядом, вот, такие вещи. Это было в начале, Значит. когда они были маленькие, пришли, целая большая была группа спортсменок, случайно перешел работать с женским коллективом, я с мальчиками работал все время. Сейчас скоро закончу. До сих пор с мальчиками хочу. Да, работать. до сих пор хочу с мальчиками работать. А сейчас нет. Сейчас очень легко работать. В общем-то, mm -hmm. они уже полностью созревшиеся профессиональные спортсменки. Mm -hmm. я, я, в общем-то, мне очень просто сейчас. Моя задача только выехать, сопроводить. Mm -hmm. Дать задание. Я знаю, что они выполнят. Я mm -hmm. есть, нет меня, они все выполняют сами. Mm -hmm. Никаких таких у нас, в общем-то, ЧП нет чтобы там была там, встреча там, с мальчиками или нарушение режима. Нет, я такого у меня нет. Ну, скажите, допустим, вот, это ранее была очень популярная профессия тренера, все-таки спорт был на... наиболее престижной, так, специальности тренера и так далее, и тому подобное. Сейчас, естественно, другие специальности вот, получилось так вот Вы не то что вот не боитесь, допустим, сейчас хорошо, все, медали идут, и деньги, в общем-то, и помогают люди, а потом, как говорится, сделаешь карьеру в этом виде, по этой специальности, потом не будет работать, допустим, а переучиваться как-то поздно. Это вот вас не пугает? <свес> ну, я думаю, что, в общем-то, мы вложили в характер наших спортсменок, довольно таки много разнообразного она много немножко она до себя не рассказала про себя она изучает языки она изучает английские языки в общем то за границей когда мы с ней рядом там проблем нет у меня с переводчиком она изучает сейчас французский язык вот она в общем то у нее есть диплом психолога да вот и ну, в общем то она, она служащая у нас динамовка прапорщица в принципе, у нее даже больше обеспечена жизнь, чем это самое в дальнейшем. То есть за будущее третий. можно не волноваться. Я думаю, что, что она спокойна, она спокойно себе найдет будущее. Спасибо, и Большое. И хочет учиться даже, добавлю по всему, но дальше хочет учиться это самое Спасибо Я большое. спасибо. Задержать вас.